Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео. Это у нас гляделка на недельку с 8 по четырнадцатое февраля. Поэтому у нас сегодня будут энергия, события и совет на каждый из вариантов. Выбирайте любой. Первое, второе, третье, четвертое. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант. Ну, давайте посмотрим, значит, энергия, события, совет. Э, энергия у нас пустая карта, поэтому с энергиями у нас, э, с информацией о энергиях у нас пусто пока что. Поэтому давайте посмотрим события. События у нас, соответственно, королева жезлов, императрица и шестерка жезлов. Здесь некоторое признание, победа над всякими жизненными ситуациями, над личностными, эм, росту и увеличение в ваших личных проектах, дела, некоторое признание, возможно, также и признание вас некоторым противоположным полом, если вы, допустим, в поиске либо одиноки. А поэтому вперед с песней, у вас какая-то прям удача, я бы сказала, способствует именно вам. По крайней мере, ну у нас большинство у нас женщин загадывают, но ну, я не знаю, для мужчин, наверное, здесь также некоторое признание, а возможно дух авантюризма тоже, а, авантюрные женщины, возможно, будут очень сильно способствовать вам и присутствовать в вашей жизни, поэтому, дорогие мои, да, хорошее, я бы сказала, на события у вас недели. А, возможно, не столько больше признания, сколько очень много бы Все-таки императрица у нас перед шестеркой жезлов. Поэтому, дорогие мои, если какой-то у вас проект немного затягивается, то, соответственно, давайте вперед с песней его а, поддерживать, а не опускать руки. Поэтому все-таки победа за вами. Поэтому давайте посмотрим. Далее у нас в свете шестерка чаш, туз жезлов и сила. Соответственно, здесь... Не хвост пистолетом. С домочадцами очень сильно нежнее обращайтесь, потому что э, все-таки у вас еще и тот жезл с силой. Поэтому более благоразумно обращайтесь со своими энергиями, потому что мы не знаем во первых позиции, какие они у вас будут, либо какие рядом люди вообще будут присутствовать. Поэтому теплота, нежность, забота. Если хочется что-то новое, дерзаем, берем, действуем. Поэтому, дорогие мои, все, все, все самое вкусное проявляем по отношению к себе. Также сохраните некоторые свои энергии, если чувствуете, что все-таки надо как-то сохранить для дальнейших проектов. Поэтому более благоразумнее распорягайтесь своим временем и своим пространством вокруг себя. Поэтому, дорогие мои, вот. возможно, что-то надо вспомнить, либо как-то обратиться к своим домочадцам, либо внимание на своих детей обратите. Возможно, какие-то там кроются некоторые истинные подсказки и ваша сила. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто загадал у нас второй вариант. Ну, давайте посмотрим. энергии событий и совет с 8 по 14 февраля. Энергия у нас пятерочка Пентаклей, королева Пентаклей и восьмерка Жезлов. Вот здесь вот то же самое, когда если... А, девушка забралась на борт и ее немного покачивает укачивает, вот немного может такое происходить покачивание, укачивание чувствование себя чувство, что вы будете чувствовать себя немножко не в своей тарелке а, возможно какие-то будут некоторые потребности, те которые нельзя прям восполнить одним махом а, возможно какая-то будет нехватка силы либо нехватка финансов, либо средств а, именно в прямом смысле этого слова. Поэтому, дорогие мои, если кто-то, кто-то, кто-то, противоположное мнение, я бы могла бы сказать, возможно, у кого-то разыграется энергия в таком ключе, что всем захотят как-то помочь вокруг себя. Это я еще и по событиям посмотрела. Поэтому здесь, возможно, обострение. Вот я должна все себя изжить, чтобы для всех все сделать. Вот какой-то такой момент потребности. Либо наоборот, как-то вот как-то вот я все хочу мне что-то что хочется мне что-то надо но я прям не знаю что но точно что-то либо наоборот я хочу что-то дать что-то возместить и тому подобное возможно также да. Но в большинстве случаев кто-то будет просто э, по этой неделе немного плыть, как не в своей тарелке. Поэтому я бы сказала, больше какой-то такой момент. Возможно, также э, бодрость. Бодрость я не исключаю по восьмерочке жезлов, либо какие-то действия вас, с, вашей, с вашей стороны и в вашу сторону, как я посмотрела. Поэтому ну вот здесь как немножечко не в своей тарелке, немножечко. Возможно, просто будет холодно слишком сильно. У нас, по крайней мере, мороза самая сильная. Февральский морозы, возможно, такой момент вас застанет, если вы а, в Подмосковье или в Москве. <св> Поэтому, дорогие мои, если, если вы далеко, то, возможно, какая-то нехваточка и что-то будет очень сильно хотеться, либо какое-то некоторое обострение того, что что-то сильно надо вам, это может присутствовать в нас на не этой неделе. Давайте посмотрим у нас события по шестерке пентаклей, король мечей и королева чаш. Некоторое взаимодействие с людьми, возможно, также я бы сказала. Зал, в некотором смысле плодотворная особо-особо-особо будет оканчиваться некоторыми возможностями а некоторые возможности будут уходить кстати если что да Дорогие мои, возможно, какие-то э, здесь больше э, события основаны на взаимодействии с людьми, которые будут э, под собой нести какие-то решения, глобальные у некоторых, у некоторых также решения насчет выбора. Но один выбор у кого-то там будет очень сильно как-то... Один между плохим и хорошим. Поэтому, дорогие мои, еще подсмотрела, что некоторые люди там все-таки как-то будут не особо-то выбирать и будут немного в повешенном находиться. То есть, возможно, какое-то отложение некоторых дел. Но это я подсмотрела по итогу, в принципе, что из взаимодействия может, в принципе происходить, если что, э после повешенного просто на солнце, если что, какие-то вещи не произошли на этой неделе, либо как-то в некотором подвешенном вас э застали в расс... Э рас а нет, это надо вырезать. Надо, надо еще это не забыть вырезать. Дорогие мои, если у вас некоторое будет подвешенное состояние после вот этого взаимодействия, не переживайте. Все у вас наладится, все у вас накрутится и тому подобное. Поэтому здесь взаимодействие против, противоположных полов, взаимодействие некоторых ощущений, а также, возможно... Возможно, возможно, возможно, особо не приводящая ни к чему. Но поверьте, у некоторых все-таки будет приводить к тому, что один выбор окажется немного плачевным, и человек, возможно, от него откажется. Но... Что-то я вообще не туда полезла. Поэтому взаимодействие у нас с людьми, дорогие мои. Возможно, и с некоторыми органами власти. Возможно, с некоторыми интересными, интуитивными женщинами. Поэтому, а возможно, просто психологами. Поэтому здесь ты мне, я тебе. Вот такой момент взаимодействия у нас в событиях. Давайте дальше. У нас в Совете, соответственно, восьмерка Пентакли и ваш Пентакли. Дорогие мои, дела. Дела, дела, дела, дела не заставлять себя ждать, учитесь ему новому, обучайтесь, самообучайтесь, обучайте кого-то. Поэтому здесь у вас э, дела. Возможно, также, если вы профессор всех кислых щель, то э, не прочь профессору даже тоже заглянуть в книжницу. Поэтому, дорогие мои, даже если вы такой мастер оттачиваете свои какие-то навыки, поэтому здесь главное навыки, улучшение, улучшение себя, если вы также э -а, качаетесь, улучшаете свое здоровье. Поэтому Работайте еще раз. Работайте. Поэтому спасибо вам и а, давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Ну, давайте посмотрим у вас энергия событий и совет с 8 по 14 февраля особо впечатлительных, либо особо таких людей, которые хоп, загадали что-то и сразу кошмар и там подобное, паника, не советую смотреть этот вариант, перезагадайте лучше, чтобы вот, вот это все не брать в голову. Если вы такой крепкий орешек, что а, гадание на вас особо не действует, то вперед с песней. Давайте, у нас энергия на эту неделю, у нас луна, правосудие, король мечей. Соответственно, дорогие мои, возможно, некоторые вот, вот здесь чувств обострения, всяких чувств ответственности, долга, ощущения также. Но здесь, я бы сказала, некоторых страхов тоже может присутствовать. То есть немножечко обостренная какая-то психика, Немного суровые взгляды. То есть здесь может и вокруг вас какая-то суровость происходить. Но и вы при этом можете быть намного суровее. И э, ну, здесь вот какая-то некоторая дикость. Хотя здесь и правосудие, и король мечей. Но все таки э, при просмотре на этих собачек и некоторые как правосудие, возможно, вот то же самое, вот, когда в, в пульсе говорят, либо какой-то такой, вот знаешь, вот эфир, когда... Все друг друга осуждают. И вот, вот, вот эти вот всякий второй план, где друг друга осуждают, здесь вы можете немного в этой толпе побыть. Поэтому, дорогие мои, здесь не очень хорошие в принципе, энергии. Либо вокруг вас, либо у вас такое некоторое будет восприятие очень сильно жесткое, и жестоко по отношению ко всему и вся. Поэтому, возможно, некоторая туманность тут то тоже может происходить, что некоторое ощущение, что вы всея Руси и всея-вся. Некоторая такая привилегированная личность, которая может решать за всех и вся. Вот здесь вот обострение всего, очень сильной вашей значимости над всеми судьбами этого мира. Поэтому, дорогие мои, здесь может присутствовать именно вас, либо вокруг вас какое-то некоторое осуждение. Здесь я осуждением могла бы сказать, что даже по правосудию с королем мечи у нас впереди луна. Возможно, какое-то такое критиканство и отношение очень сильно пессимистическое тоже может происходить у вас. Не, достаточно, не особо благоприятное такой момент энергии, но все-таки смотрите. Давайте дальше по событиям. Пятерочка жезлов, тройка императрицы и семерочка мечей. Дорогие мои, за... помахали кулаками, а кто-то что-то стырил. Поэтому, дорогие мои, здесь очень сильно возможно, некоторая обмана, возможно, некоторое махание палками и просто манипуляторство в чистом виде а над вами. Вы не исключение. Поэтому здесь какая-то жесткая позиция всего и вся. Если что, возможно, какие-то хитроумные планы вы делаете на этой неделе, я не исключаю. Возможно, некоторая дама здесь присутствует, которая всех хочет обхитрить. Вот здесь лисы. <смех> реально, как из колобка. Поэтому, дорогие мои, э, здесь, возможно, некоторая жесткая позиция. Возможно, некоторые конфликты может в принципе, быть. Э, и быть именно в не очень как каком-то хорошем качестве. Возможно, э, какое-то, я бы сказала, осквернение какой-то личности, э, Возможно, также некоторое хамство в отношении вас, либо вы так будете относиться к другим. Поэтому я и сказала, вы, если что, пропускайте лучше эту гляделку, лучше другие варианты смотреть. Давайте у вас совете, у вас совете девяточка жезлов и туз мечей. Дорогие мои, а что для вас важно? Но поймите, что для вас важно, когда будут какие-то элементы, когда будут какие-то вещи, просто здесь надо иметь какое-то понимание для себя, что здесь является важным, что здесь является второстепенным, дорогие мои. Поэтому ясный ум и ясно мыслить, и вовремя остановиться в некотором плане, и передохнуть, и ясно мыслить, это очень здесь сильно пригодится людям для достижения наиболее благоприятной недели, нежели какое-то коварство, какое-то хамство, какая-то луна. Поэтому, дорогие мои, ясный ум, чистая совесть. не чистая совесть я не исключаю, но здесь с луной. У кого она чистая, знаешь, это вот то же самое, что у каждого правда будет своя на вот этой неделе поэтому и если она у вас правда и тому подобное то давайте так а это лично ваша правда есть и другие э, стороны жизни которую вы не рассматриваете поэтому дорогие мои передохните хотя бы немножечко и просто ясно мыслите на Этой недели. Поэтому я надеюсь, что у вас это ничего не будет. Я надеюсь, что это ничего не проиграется. А в совете совет, наоборот, у вас блодрит, и наоборот, сделают вашу жизнь наиболее я, э, радостнее и яснее. Спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим. Значит, гляделка с 8 по 14 февраля: энергия, событий совет. Давайте у нас, значит, шестерка. Пентакли, десятка Пентакли и... Семерка мечей, дорогие мои, а неплохие энергии, стабильные, интересные, возможно, взаимопомощь, взаимодерж... взаимоподдержка и выручка, возможно, рядом с вами также вокруг вас будут присутствовать, либо при взаимодействии с другими людьми. Но здесь также некоторые творческие потенциалы, некоторая такое хитрость, что-то достичь тому подобное, какими-то всякими неординарными методами у вас может быть как-то усилено, то есть достижение каких-то целей нестандартным неординарным способом и какой-то я бы сказала вот такие приятные вза взаимопомощь взаимовыручку если что может происходить как при контакте с другими людьми поверьте это так поэтому здесь добротная исключительно интересная неделя для вас будет Возможно, будет некоторое ощущение, что хочется кому-то что-то отдать, что-то принять, что-то для кого-то что-то сделать. И есть будут планы даже, как именно это сделать. Поэтому здесь такой сверхдвигатель в вашем голове и в ваших некоторых ощущениях, что, возможно, также переходим у нас к событиям благоприятной энергии в любом плане. Поэтому некоторая стабильность и некоторая харизма на вашей стороне на следующий то есть на этой неделе. Паш, чаш у нас в событиях. Девяточка Пентакли и Колесница. Дорогие мои, ну здесь приятные, возможно, комплименты. Рост, увеличения доходов. Возможно, рост, увеличения доходности именно вложений куда-либо. Возможно, какие-то приятные вложения. Я даже не исключаю по такому сочетанию карт. Приятное общение, возможно, просто приятная компания по какой, в какой-то командировке по, на этой неделе тоже может быть. Поэтому, возможно, некоторые росты, обновления вашего некоторого сада, ваших некоторых какой-то базы, которую вы наработали. Поэтому здесь немного рост, стабильность приятность в общении, возможной поездки, командировки, либо приятные встречи и свидания. Поэтому здесь вот какая-то такая встреча, встреча-встреча. Дорогие мои, хорошие, в принципе, события. Давайте что у нас в совете? В совете Восьмерка мечей, двоечка пентакли и восьмерка... Двоечка жезлов, восьмерка пентаклей. Я бы здесь сказала, что когда вас что-то сковывает, просто поймите некоторые свои ограничения. Возможно, есть альтернативный способ как-то по-другому будет что-то творить, что-то делать и тому подобное. У вас есть все навыки, есть все задатки по семерочке мечей в энергиях. То есть давайте вперед с песней. Я бы не сказала там давить тараканов, давить весь мир. Нет здесь просто идите вперед просто посмотрите возможно что вас просто ограничивает либо какие-то камушки у вас в тапках может присутствовать что в принципе не давать вам как-то развиваться здесь в принципе совет такой легенький облегченный поэтому у вас все на этой неделе как посмотрел бы получ получится либо получилось бы если что если кто-то это в конце смотрит, поэтому, дорогие мои, эм, вперед с песней его. Вам открыт весь мир, главное его просто увидеть, посмотреть и начать что-то делать. Поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.